Приветствую вас, дорогие мои. Сегодня у нас коротенький видосик. Давайте его посмотрим. Это небольшой каламбурчик. Суть заключается в том, что it depends уже само по себе является устойчивым выражением. Ее довольно сложно переводить на русский язык, но самая ближайшая по смыслу фраза будет «Это зависит от того, с какой стороны посмотреть». Да? Или просто с какой, «Зависит от того, с какой стороны посмотреть». Да? Вот. Но дальше она разбивается и воспринимается просто как слово depend, то есть зависеть. Самое главное обратить внимание на предлог, потому что по-русски мы говорим зависеть от чего-либо, а по-английски мы говорим to depend on. На сегодня все. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующий раз. Терминист.